Мы в теплых любящих руках, но сей приют не будет вечным, Настанет день, и час придет, когда отпущен будет ветер, и эту дверь с петель сорвет. Он разметает без усилий, всех нас тепло, покой уют, И только те, кто возлюбили, покой с собой унесут. И сколько б ни пытался ветер ломать и рушить, и крушить.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 Сердце еле стучит От а тоски и боли кровоточит Слабенький моторчик малый дрожит Но шурчит источник, темлится жизнь Много-много боли перенесло Претерпело холод, помнит тепло Умирало часто, снова жило Но храни желание, сердце Чтобы искренне, где протекли года, Чтобы в моей вселенной вновь расцвела, Сусердный стук продолжай До тех пор, пока моторчик стучит Пусть внутри душа взывает кричит Сердце еле стучит, от тоски не боли кровотащит. Слабенький моторчик малый дрожит, но журчит источник, теплится жизнь. Много-много боли перенесло, претерпело холод и тепло. Умирала часто, снова жило, но храни желание, сердце одно. Хожу из плена, я не вернусь, туда будет в моей зеленом.